Я думаю, что в целом цели курса были достигнуты, потому что каждому участнику были даны те или иные инструменты для выполнения того, чтобы быть граждански активным, чтобы быть как бы, активным участником общества. Курс достаточно интересный, встретил много новых лиц, новых друзей, поделился своим впечатлением, своими интересами и Познал много новых точек зрения. В принципе, курс понравился. Очень замечательно. Я постараюсь поделиться этими знаниями, этими навыками со своими друзьями. Постараюсь наработать что-нибудь свое, полезное для общества, развивать эту мысль. И в конечном итоге довести ее до конца. Я считаю, что школа гражданского образования дает нам очень ценные знания, так как, к сожалению, в Казахстане больше нет такого же курса, который мог бы также научить нас, молодых студентов, свободе мысли и свободе слова. Теперь мы можем влиться в любой коллектив, а также защитить не только свои права, но и права э, близких нам людей, окружающих, так как теперь мы знаем, что делать, знаем, к кому обращаться. Теперь, э, если я замечу какое-то правонарушение, э, и я уже зна у меня есть свой э, план действий, э, и я, конечно же, буду при я не буду закрывать на это глаза, я буду действовать, я буду говорить, я не буду молчать.